Когда он случится и кто сможет его пережить? Меня зовут Тайна НЛО и сегодня я вам покажу необычные видеосюжеты и расскажу. Что творится на нашей планете вы видите сами. Катастрофы за катастрофой. Происходят ужасные дела. Никто не знает откуда все это берется. Люди считают, что эта природа сама начинает уничтожать людей. Но все очень еще хуже. Много чего странного вы видите сами. По телевизору, по ТВ и даже по интернету. Но что самое интересное, вы не знаете откуда все это берется. Много кто говорил, и Нострадамус говорил, что апокалипсис неизбежен. Когда он произойдет и почему множество тайн, которые скрываются здесь, уже раскрыты. Люди уже подготовились к самому опасному. Это к мировому апокалипсису. Почему к мировому? Давайте мы разберем. Посмотрите эти кадры, которые были сделаны в Норвегии. Как вы думаете, откуда могло это появиться? Никто не знает. Но исходя всего, говорят, на нашей планете жили огромные боги. И они как раз появились. В этот день, когда уже земля на пределе. Но здесь они так очень все просто, как кажется. Посмотрите второй ее сюжет, и вы на это что подумаете, откуда все взялось. Эти кадры были сделаны в Японии. 2021 год. Все молчат, никто ничего не говорит, по СМИ даже тишина. НЛО расплавило гору Фудзияма. Вы представляете, как такое возможно считают? Это фейк. Но, допустим, Но откуда берутся тогда пожары, наводнения, цунами, землетрясения, аномальная жара? Тоже НЛО. Увы, все очень плачевно, исходя всего, что мы с вами видим. Люди уже давным-давно забыли, что надо ценить планету, защищать ее отвне. МКС также запечатляло множество неопознанных летающих объектов. И как вы думаете, что они рассказали людям то, что засняли? Да нет, конечно, никому ничего не показывали. Вы представляете, если они покажут армаду НЛО? Какая паника будет? Увы. Но это ведь так. Много из вас видели по телевизору неопознанные летающие объекты, которые пролетают мимо, можно сказать, стран и уходят то под воду, то в сторону каких-то необычных мест. Но это еще не все. Множество других Чиновникам, богатенькие люди считают, что надо строить бункеры. Они уже построили еще с двухтысячного третьего. Это мы с вами запоздалые люди. Но давайте посмотрим еще один видеосюжет. Как вы думаете, где эти кадры были сделаны? Да, все вы правильно думаете. Австралия. Вот там как раз эпицентр всего странного. Огромные пауки, огромные жуки, огромные чудовищные рыбы. И даже посмотрите, что теперь стало происходить. Говорят, это последние черноки, которые покидают Землю. Но, правда это или нет, я даже не знаю. В июле засняли это. Необычные кадры. Конечно, они очень странные. Но военным дали приказ не стрелять. Как вы думаете, почему? Правильно. Походу, инопланетяне знают, что Земля уже не Земля. Она как пустыня. Посмотрите на Марс, посмотрите на Луну, посмотрите на Юпитер, Сатурн и другие планеты. Че с ними стало. Может, там также жили такие же, как и мы, и все нам было мало и ресурсов. Но что произошло? Ни реки, ни озер, ни деревьев, ничего! Одна пустошь Так же может и произойти с планета Земля. Как это избежать, все очень просто. Люди должны прекратить эту необычную гонку за денежные средства, но, представляете, да, мы вырубим весь лес, кислород исчезнет, мы выкачивать будем воду, вода исчезнет, мы будем делать так, как нашему кошельку будет удобно, увы, а это логично. Ну и последний видео -сюжет, который вы должны видеть, посмотрите внимательно. Как вы думаете, какие кадры могут напугать людей? Не, дорогие друзья, это не с фильма, ни с каких там Skyline или Skyline 2. Это съемка была сделана в США. При плохой погоде появились неопознанные летающие объекты, и небо стало розовым. Говорят, что когда розовое небо, ждите смерть. Но правда ли оно на самом деле, никто не знает. Но много чего странного происходит, дорогие зрители, за пределами Земли. Вы не поверите. Но много чего странного происходит в космосе. Мы не видим. На Луне происходят огромные движения НЛО. Они просыпаются и летят. Угадайте, куда? Часть, которые на Земле улетают с Земли, а часть, которая на Луне, летят на Землю. Как это вообще объяснить, никто не знает, но вы должны это видеть, я ни в коем случае вас не, не хочу напугать, я хочу вам просто показать, что будет, если мы с вами не будем беречь нашу планету и апокалипсис произойдет быстрее, чем вы думаете, не через год, не через два, а может через пять. Конечно я шучу. Ставьте лайк, подписывайтесь и знайте, что мы сами всем виноваты.